До этого матча обе команды соседствовали по турнирной таблице. Произошли ли какие-нибудь изменения и кто кого переиграл смотрите в следующем сюжете. 19 мая в спортивном комплексе «Боревестник» прошел футбольный матч между Поволжской академией спорта и командой КВУ. Одни из самых сильнейших команд вновь встретились в рамках студенческой футбольной лиги Республики Татарстан. Сегодня встречаются две команды. Лидирующие команды Поволжской академии и университет По статистике по цифрам, которые и по очкам, которые на данный момент Поволжская академия выигрывает, инаг университет находится, занимает второе место. Несмотря на выбранную тренерскую тактику и полную отдачу футболистов, матч проходил напряженно. Серьезных нарушений не было, но в ходе матча два игрока получили серьезную травму. В первом тайме счет открыла команда сборной КГУ и до середины второго тайма удерживала свое лидерство. А после команда Академии спорта сравняла счет, что и повлияло на итоги матча. В конечном итоге встреча между командами КГУ и Академии спорта закончилась со счетом 1-1. Команда хорошо билась, и хорошо отыграли, К команде можно хороший. пить. Пятерку даже поставить за самодачу. Конечно, Академия нагло сильнее любой команды здесь, но наша команда хорошо сыграла сегодня. Сабина Кашапова, Деляра Софиулина. Неделя спорта. Силовые виды спорта, увы, не так часто проходят, но хорошо, что вообще проходят. В этот уикенд в Павловской Академии физической культуры, спорта и туризма состоялись соревнования по дзюдо. Кто из спортсменов сумел зайти на вершину пьедестала, узнавала наш корреспондент Василиса Дзюба. Очередное спортивное мероприятие в рамках спартакиады вузов Республики Татарстан состоялось в Павловской Государственной Академии Физической Культуры, Спорта и Туризма. На этот раз силой и навыками померились дзюдоисты. На построении выступили судьи и организаторы мероприятия. Они пожелали спортсменам трудолюбия. И, как показали соревнования, его у них не занимать. Другим путем не достичь такого уровня мастерства. Многим удавалось положить соперника на лопатки в первые секунды спарринга. Такой быстротой реакции особенно отличились девушки. Кроме того, представительницы прекрасного пола оказались достаточно воинственными бойцами и даже травмы не смогли испугать их и сломить дух. К слову, дисциплина – основа учений японских боевых искусств. Мужчины же в спаррингах были гораздо медлительнее, но техничнее. Они выискивали слабые стороны противника и выбирали нужную тактику. В итоге лучше всех смогли себя проявить спортсмены по Волжской академии спорта. Их результат – 326 очков в сумме сборной. Второе место занял Энергетический университет с результатом 280 баллов. А третье место с отставанием в 2 очка получили представители Технологического университета. Василиса Дзюба, Дарьяна Храбрецова, Неделя спорта. Гоночный сезон уже открыт, а вот мото-сезон открывали только на этой неделе. Проходило данное событие около центра семьи Казан. Как именно открывали и что там было, узнавала наш корреспондент Ирина Королева. Автомото-шоу 2017 ознаменовало долгожданное официальное открытие мото-сезона. Запланированная программа обещает много интересного, что покажет всю красоту автомира. Да что тут говорить, смотрите сами. Площадь около чаши буквально приковала к себе внимание. Пройти мимо было невозможно. Все напоминало автомузей. Машины и мотоциклы выстроились в шикарные, мощные колонны. Только вот в центре музея сцена, на которой и развернулось все представление. Все номера программы были яркими и колоритными. Участники, как взрослые, так и совсем еще малыши, удивляли своими способностями. Насколько хорошо можно знать и чувствовать велосипед, продемонстрировал маленький мальчик. То же самое продемонстрировал еще один участник, но уже более сложными трюками. Не забыли и о публике. Желающие пощадки катать себе нервишки, приглашались на площадку. Сантрайдинг был еще одним номером в программе. Трюки на квадроциклах и мотоциклах буквально завораживали. Езда на задних колесах с неправильным положением тела за рулем и множество других вызвали бурю эмоций и восхищения. Такие эмоции не даст ни одна тачка. Даже там какая-нибудь, не знаю, какая-то крутая тачка не даст таких эмоций. Потому что это реально чувство свободы. Ученые говорят, что при езде на мотоцикле мозговая активность на 15% повышена. Соответственно, когда я еду на машине, меня может кто-то отвлекать. Это музыка, пассажир. А на мотоцикле я прям полностью един с асфальтом и с мотоциклом. Я как одно целое. Я чувствую каждый камешек на дороге. Я самый быстрый, самый маневренный, но в то же время надо быть самым осторожным, потому что это очень опасно. Не меньше восхищения вызвало и выступление на аквабайке и флайтборде. И неудивительно, ведь не каждый день можно увидеть подобное, настолько необычное зрелище. Приглашенные гости из Тольятти наглядно показали, что такое уницикл, в чем его особенности и как он работает. А байкер Добрыня продемонстрировал настоящую мощь, силу и истинную крепость своего тела. Яркая программа собрала большое количество зрителей, некоторые из которых приехали из других городов специально ради автомотор-шоу. Все море позитив на самом деле. Я сам не из Казани а из Нижнего. У нас такого нету в городе. Много позитива. То, что люди все открыты и на общении, и даже вот просто фотографироваться с техникой просто супер. Ирина Королева, Денис Панкратов. Неделя спорта. Главное событие этих выходных – Казанский марафон. На протяжении одного дня спортсмены смогли преодолеть дистанции в 3, 10, 21 и 42 километра. Причем маршрут пролегал практически по всем главным достопримечательностям Республики Татарстан. Подробнее в репортаже Марины Вахрушевой. Это воскресенье для столицы Татарстана стало беговым, ведь в городе стартовал традиционный Казанский марафон, где десятки тысяч человек из 400 городов и 25 стран испытают себя на самых разных дистанциях, включая и марафонскую. Трасса марафона прошла по историческим местам и улицам города со стартом и финишем на площади Тысячелетия напротив Казанского Кремля. Это уже третий забег, который проходит в Казани, но в этот раз организаторами были введены некоторые изменения. Мы надеемся сегодня побить тот рекорд, который был уже в прошлом году, мы поставили там рекорд, и, наверное, по итогам сегодняшнего марафона, когда подведем статистику, мы будем самым крупным региональным марафоном в стране. Вот, двойне приятно то, что в этом году нам удалось убедить всех, что мы побежим э, самый большой э, круг, так скажем, один. В том году было два круга, то есть мы делали две половинки, кто разбирается, тот знает. Вот в этом году мы делаем один большой марафон. Вот Это, наверное, принципиальное отличие... Э -э от прошлого года за участвовали участники чемпионатов мира, Олимпийских игр, представители администрации города, медиаперсоны и простые любители спорта. Многие из них принимали участие впервые и были поражены масштабом организации мероприятия. Я бегу первый раз, и я впечатлен. Это такое массовое мероприятие, все заинтересованы, все за здоровый образ жизни. Действительно, многие сейчас начали заниматься спортом, это реально клево. В этом году 3, 3 километра, в следующем году возьму 10. Очень понравилось, особенно когда там тебя встречают, кричат «давай, ты сможешь!». Пусть чаще проводят, вообще даже желательно каждый месяц что проводили. Вот, например, три месяца у нас лето, да, то есть июнь, июль, август, каждый месяц проводили. Реально клево. Кто-то знакомится, кто-то еще что-либо. То есть вообще прям столько друзей, опять приобрел, вот, познакомился с людьми некоторыми. Прям вообще море эмоций, поэтому всем рекомендую. Это круто. Спасибо нашей, нашей республике за такое массовое мероприятие. Спасибо. Самым старшим участником казанского марафона стал 89-летний Рахмет Сиразиев, дистанция которого составила 21 километр. Он с легкостью преодолел заявленный участок, ведь в забегах он принимает участие уже не в первый раз. Это великолепный праздник. Это не описано. Наравне с профессиональными спортсменами на дистанцию в три километра вышли российская певица Нюша, министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов, глава Министерства здравоохранения Республики Татарстан Адель Вафель и многие другие. В этом году в программу казанского марафона вошли соревнования хендбайкеров. Паралимпийская сборная России по лыжным гонкам впервые приняла в нем участие, где преодолела полумарафонскую дистанцию, которая спортсменам далась непросто. Да. Давно не бегали, по всем известным причинам, да, нас никуда не допускают. Спасибо организаторам, что предоставляют нам такую возможность поддерживать свою соревновательную форму, да. Все равно мы тренируемся, готовимся, нам важно где-то выступать, выплескивать то, что мы нарабатываем. Большое спасибо, что доставили нам возможность такую очень хорошая трасса на самом высоком уровне, так же, как и за рубежом, откровенно, честно говорю. Вот, поэтому получили колоссальное удовольствие, проработались. Большое спасибо. Вот надеемся, что в России сейчас будут также проводить мероприятия такие и нас тоже будут допускать, потому что не всегда это получается Вот нас на спортивных колясках, не везде пускают. По разным причинам где-то трасса не подходит, где-то организаторы не готовы нас принять. Вот, хотелось бы, чтобы каждый российский марафон предоставлял нам такую возможность, чтобы мы могли в любой город приехать, выступить, показать себя, чтобы на нас люди посмотрели. Казанский марафон с каждым годом объединяет все большее количество людей из разных городов и стран. Мы надеемся, что его популярность будет только возрастать, а география участников расширяться. Марина Вахрушева, Блад Зигангиров, Неделя спорта. Ну что ж, мы продолжаем нашу программу. И сейчас со мной в студии сидит человек, которого можно назвать неофициальным инспектором стадионов чемпионата России по футболу и неофициальным инспектором стадионов к чемпионату мира и Кубку конфедерации 2017 года. Александр Дегтярев, ведущий автор проекта «Фанка», который выходит на YouTube на канале «Чеснок продакшн». Саша, тебе привет. Привет. Перейдем э, к стадионам, так mm -hmm. как ты неофициальный инспектор, можно так сказать. да. На каких стадионах ты уже побывал? Так, ну, если ты имеешь в виду внутри или вообще? Вот я, я например, очень много стадионов посетил, просто вот так по, по кругу пройдя. Нет, в Москве, нет. по крайней мере, я три стадиона так видел. Внутри... Я имею в виду те, которые участвуют в чемпионате России. А, окей. Которые, участв... которые заявлены в чемпионат да. России. Ну, в Казани все три стадиона. Это Центральный, Стадион Рубин Казань-Арена. Лучший из них – это стадион «Рубин». Как странно. Ну, серьезно. Это лучший стадион в плане экономики для «Рубина» в этом сезоне. Ну что ж, Саш, большое тебе спасибо за то, что ты пришел к нам, уделил нам время. Напоминаю, что в гостях у меня был Александр Дегтярев, ведущий, автор проекта «Фанка», ну и неофициальный инспектор стадионов чемпионата России, Кубка Федерации, чемпионат мира по футболу 2018 года. Еще раз, Саш, тебе большое спасибо. Нам и мы продолжаем нашу программу «Неделя спорта».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 Кубку конфедерации 2017 года. Если тебе интересна данная тематика, заходи в нашу группу, ссылку ты сейчас видишь на экране, и приходи в 15.00 по московскому времени в шоу-рум Казанского федерального университета. Мы тебя ждем, и будет много интересной информации по этой теме, пообсуждаем вместе с тобой. Еще раз большое спасибо за внимание, еще увидимся, пока-пока.